Привет! Начинаем прямой эфир, который у нас превращается в добрую традицию. Каждое воскресенье в час дня я выхожу по Москве для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Обычно вопросы вы присылаете заранее или же в личные сообщения, или же оставляете их под постом. Мы завели форму, скорее всего, добавим ее просто... Здравствуйте, здравствуйте! Добавим ее в отдельной ссылкой, чтобы вы могли любые вопросы задавать туда. Ну и на следующее воскресенье я их все опять соберу и опять выйду в эфир для того, чтобы рассказать. Сегодня вопросов пока немного. Я нашла таких, самые-самые такие прикольные и самые интересные, это штук 5, поэтому будет... Спокойная, беседа, без спешки, без суеты. Первый вопрос, который стоит. Стоит ли сейчас расширять жилплощадь за счет ипотеки? Здесь я сразу же, естественно, я не могу ответить просто так, да, ну как? Потому что обычно на эти вопросы, стоит или не стоит, отвечает четко финансовый план. Не видя вашего финансового плана, я не могу вам сказать однозначно, да, идите, конечно, или нет, нельзя ни в коем случае. Однако, я вам могу рассказать принципы, при которых стоит обращать внимание для выбора ипотеки, и стоит ли принимать решение расширяться за счет кредитных денежных средств. Так или иначе, мы все живем с вами в социуме. Если нам кажется, что мы живем абсолютно вне системы, мы такие все вальяжные и свободные, это не так. Жизнь, она нас заставляет двигаться по определенной колее, и эта колея называется «Наши финансовые цели». Когда мы рождаемся, вырастаем и уходим, так скажем, в свободное плавание, мы стремимся что-то себе купить. Мужчины в первую очередь вкладывают деньги в автомобиль. Я не знаю ни одного мужчину, который в первую очередь бы вложил деньги в недвижимость. Они прямо будут снимать в арендованном жилье, жить, с друзьями скидываться, но первая крупная покупка это будет машина. Потом обычно люди или заводят детей и задумываются в дальнейшем о покупке недвижимости, или сразу же задумываются о покупке недвижимости. Кому везет, у кого есть, досталось там от наследства, или родители как-то смогли побеспокоиться и подарили, то здесь вопрос это снимается, обычно сразу переходим к детям и начинаем закрывать вопросы уже связанные с детьми. Однако, если э, мы расставляем это все в финансовом плане, мы видим, как у нас э, требуются периоды, когда нам нужно много денег, когда нам нужно саккумулировать эти денежные средства. Почему, вот, собственно, и важно, прежде чем принять решение, э, вкладывается расширение жилплощади через кредит или нет, сначала составляем финансовый план, а дальше уже смотрим. Если так сложилось, что э, у вас маленькая квартира, там все всемирополавкам вам тесно, и хочется расширения, то вы, конечно же, начинаете смотреть и думать, а как я могу себе это позволить. Первый вариант, который обычно мы рекомендуем ну, в Центре финансовой культуры, мы говорим, а давайте посмотрим, можно ли сократить ваши расходы. И, но это, естественно, долго. Да? То есть я сокращаю расходы, я начинаю больше накапливать, я могу накопить, но, естественно, редко за год мне удается накопить сумму для того, чтобы увеличить свою жилплощадь второй вариант давайте что-нибудь продадим крупненькое идут в расчет все эти автомобили там какие-то заброшенные дачные участки или еще что-нибудь и вот смотрим можно ли ну и конечно же можно ли увеличить доход анализируем зачастую это тоже не быстрый способ для того чтобы доход системно увеличивать нужен четкий план. Ну и, конечно, третье, последнее, это оценить ипотеку или оценить кредит. Можно ли решить этот вопрос кредит. И дальше, когда мы составляем финансовый план, мы смотрим, а сможем ли мы закрывать кредит и не терять качество жизни. Сможем ли мы все свои цели учитывать. Нам же хочется еще и в отпуск отдыхать. Нам хочется, ну, как бы не переходить на хлеб и воду, потому что ипотека это вещь такая, должна быть с осознанностью. Поэтому при выборе ипотеки обязательно оцените сумму ежемесячного платежа и как она будет соотноситься с вашим бюджетом. Как обычно происходит выбор, брать ипотеку или не брать. Живет девушка или парень, снимает с близкими друзьями или же живет за счет родителей, ежемесячно зарабатывает, ну, предположим, там, 1060. Если это пара, то, может быть, они там снимают где-то далеко, там, арендуют какую-нибудь квартирку, и у них выходит, там, предположим, тысячи, ну, 9-10 в месяц аренды. Если скидываться, это примерно такие деньги и происходят, и бывают. При этом есть остаток ежемесячный тысяч пять. И вот человек думает, все, надо расширяться, надо брать ипотеку, потому что... Как размышляют люди обычно, потому что... В аренду это снимать, значит, где-то 1025 в месяц. Платеж по ипотеке примерно такой же. А значит, я могу смело взять сейчас в ипотеку и не париться. Проблема только в том, что человек не осознает, а сколько у него вообще остается. Если вы живете на 60 тысяч и вы полностью тратите все эти деньги то как только вы возьмете ипотеку, вы сразу же посадите себя на хлеб и воду. У вас качество жизни сильно изменится, и вы будете это чувствовать. Обычно почему-то ипотека выступает, или какой-либо кредит выступает таким, знаете, звеном, которое как этот, э, тренировочным. Я транжирю деньги, я не могу с собой справиться, поэтому я сейчас возьму ипотеку и буду себя стабилизировать за ее счет. Это жестоко по отношению к себе, очень жестоко. Не стоит, не стоит так делать. Но вначале посмотрите на ваш бюджет. Посмотрите, какой у вас остаток. Если у вас остается, там, предположим, вот вы тратите на аренду тысяч и остается тысяч 5, и если вы возьмете ипотеку с ежемесячным платежом в 14 тысяч, то для вас это будет комфортно. Качество жизни вы сильно не поменяете, потому что это те деньги, которые у вас так или иначе оставались, и вы их можете направлять. Но если вы жили на все 60, и у вас 25 появляется ипотека в месяц, то, во-первых, это аж 40% от вашего ежемесячного дохода. И здесь большой риск, если вы, не дай бог, что-то случится по работе, будет какое-то сокращение, или же вам просто, не знаю, вас переведут, ну, сейчас же, что придумать, да, что далеко ходить? Мы уже знаем о том, что в жизни может быть все, что угодно, и вся страна может не работать несколько месяцев, вне зависимости от желания населения. И все, доходы упали, и, а ипотеку нужно платить. И получается, что если даже они упадут в два раза, то у вас получается платеж по ипотеке 25, доход был 60, стал 30, на что вы будете жить, кушать элементарно? Поэтому при выборе, при выборе, там, принятии решения вообще в целом, брать кредит или не брать, увеличивать жилплощадь или нет, первое, составляем финансовый план, где расписываем все свои финансовые цели, чтобы, знаете, оплата отпуска или обучение детей не стала неожиданностью, когда мы тут активно пытаемся ипотеку закрыть. Это первый момент, чтобы все было учитано, учтено. А второй момент, обязательно смотрим соотношение ежемесячного платежа к доходам. И если соотношение составляет примерно 10-15%, то можно согласиться. Потому что даже при падении доходов в два раза вы сможете спокойно закрыть ипотечный платеж. И даже у вас на продукты останется. Если вдруг будет у вас платеж по ипотеке 30-40%, то это уже очень-очень такая опасная грань. Так, Следующий вопрос. Если вопросы есть, друзья, задавайте. Смело пишите. Я буду возвращаться. Я там смотрела, вопросов пока не было. Никаких, видимо, я все понятно пока рассказываю. Соответственно, если вдруг они появляются, вы не стесняйтесь. Я буду останавливаться. Так, то, что касается выбора ипотеки и расширения. Только после составления финансового плана и учитывая сумму ежемесячного платежа по ипотечному платежу, чтобы вам в соотношении к бюджету имеется в виду, чтобы вам не было это напряжно. Потому что как только качество жизни мы теряем, ну, у нас утрачивается, меняется, мы чувствуем себя очень несчастными. И, к сожалению, люди, вот вы знаете, какая, какой я вот заметила взаимосвязь между человеком, который взял, предположим, кредит, вот все было хорошо, взял кредит и упали доходы, и человек зачастую впадает в такую глубокую вот ну, внутреннюю депрессию. То есть она может быть и невидна окружающим, но внутри у него столько боли скапливается, что он начинает тратить еще больше. Хотелось бы, как говорится, ему спокойно себя вести, то есть там, не тратить последние там, 500 рублей на салат, не знаю, в каком-нибудь ресторане. Но человек настолько устал от... вот устает от этого стресса, что он даже побежит и неразумно начнет еще больше тратить. Почему? Потому что в стрессе, на самом деле, хоть и мобилизуются все силы, но мы все равно э, начинаем э, не очень верно думать. Да? То есть, конечно, мы быстрее выполняем какие-то задачи, э, мы, конечно, начинаем быстрее и оперативнее как-то ориентироваться в ситуациях, но обычно на анализ у нас времени не остается во время стресса. Мы просто начинаем делать быстро что-то. То, что привыкли. Так, второй вопрос был, как именно лучше искать сейчас работу. Видимо, волнует именно в настоящем периоде, что непонятно, а что будет дальше. Вообще, правила не изменились, на мой взгляд. То есть, как раньше нужно было искать работу через ну, последние, так скажем, лет 5, так и сейчас сайты Headhunter, Job, Job и другие. Размещаете свое резюме и, и ждете вакансии, а также анализируете предложения на рынке. Какой момент очень важный? Конечно, я рекомендую рассказать о своей, если вы сейчас находитесь в поиске работы, вы можете рассказать о себе в своих социальных сетях и рассказать о том, что вы ищете, какую работу, и попросить друзей это репостнуть, потому что обычно в соцсетях всегда находится что-то. Важный момент. Когда вы будете составлять резюме, не обходитесь общими фразами, старайтесь писать конкретику, это лучше всего говорит о вас как о специалисте, потому что на самом деле ведь хорошо составленное резюме это не что иное, как продажа вас как специалиста. И если вы пишете о том, что вот стрессоустойчивый, многосторонний, развитый сотрудник там ищет такую-то работу, работодателю это вообще ни слова не говорит. Но если вы напишите о том, что там, за 5 лет работы руководителем отдел стал, там, не знаю, закрывать сделки в больше, там, увеличился оборот там, в 20 раз, там, закрывать стали дела там, на 20%, там, еще что-то. То есть, грубо говоря, когда вы будете писать свои достижения с прошлого места работы, это эффективнее, чем просто рассказывать, какой вы классный. Очень часто пишут там стрессоустойчивость и все остальное. Тоже не особо информативно. Можно рассказать о том, что вы решали несколько задач сразу в один момент. То есть, ну, например, будучи руководителем отдела, приходилось решать вопросы, связанные с коммерческой составляющей для сделки и с юридической составляющей для сделки. Разносторонние вопросы, и я спокойно справлялся, и вот такой я классный. Это будет более информативно, ну, естественно, вы пишите никакой я классная, а показываете цифры, которые вы достигли, чем просто рассказывайте себе. Поэтому не стесняйтесь, вообще для того, чтобы хорошую работу найти, нужно, конечно, время для себя это выделять. Это не так, что вот я сижу там, иногда поглядываю, это очень редко бывает. Зачастую для того, чтобы отыскать себе работу, нужно составить классное резюме на HeadHunter, SuperJob и других сайтах анализировать вакансии, постоянно направлять свое резюме э, в те вакансии, которые открыты, то есть мониторить рынок, так скажем, да. Ну и, конечно же, э, написать в своих соцсетях о том, что вот вы в поисках, у вас есть какие то такие-то навыки, и вы хотите то-то, то-то, и попросить э, рассказать. Я рада, что очень полезная информация. И попросить друзей рассказать об этом. Э, может быть, кто-то не публично не расскажет, но... Кто-то, знаете, так бывает о том, что «О, слушай, вот у меня тут, оказывается, мы ищем такого человека, а вот девушка ищет работу, давай ее посмотрим». И кто-то расскажет публично на своей странице, а кто-то просто поделится в личном сообщении с друзьями. А какой еще важный момент? Дело в том, что если вы в поисках работы и вот прям вам тяжело, то вы можете попробовать себя, насколько вы еще готовы себя растягивать, да? Работу всегда можно найти в продаже. Классно, ну, выгляжу, спасибо. Спасибо. В продаже. Если вы никогда даже этим не занимались, продажам можно научиться. Я тоже не думала, что будучи юристом, я буду что-то активно продавать. Потом я поняла о том, что на самом деле юридическая профессия тесно связана со всеми отраслями. Мы являемся и психологами, и экономистами. Ну, не в широком смысле экономистами, а я имею в виду, что должны понимать какие-то экономические процессы, составляющие коммерческие для осуществления выгоды сделки в компании. Ну и, конечно же, в том числе должны правильно уметь вести диалог и, как следствие, уметь что-то продать. Например, вы хотите начать зарабатывать и вы готовы осваивать новую профессию, тогда смело можно приходить в крупные компании, где регулярно происходит набор сотрудников, обучение их и так далее. Компанию, прежде чем устраиваться, всегда обязательно анализируйте по критериям надежности. Сейчас, к сожалению, стало очень много и мошенников на разных сайтах поиска вакансий или кандидатур, где говорят о том, что приходите, мы вас обязательно примем, обучим и так далее. А на самом деле они могут вас заманивать в какую-то финансовую пирамиду, требовать каких-то денег. Поэтому анализируйте по критериям надежности, не поддавайтесь на провокацию. И если вам говорят о том, что «Ой, у нас в компании там столько офисов и все остальное, ну не поленитесь, пробейте по Google картам панорама, яндекс-панорама, а действительно ли есть такой адрес с этим офисом и что там стоит. А если на вопрос, ага, хорошо, а можно адрес узнать вашего офиса, вам скажут сразу же нет, то тогда понятно, что вы куда-то не туда устраиваетесь, поэтому будьте очень внимательны. В общем, друзья, ищущие, да обряще, да, то есть ни в коем случае не стоит опускать руки и, и как-то сказать, этот, разочаровываться. Продолжайте поиски, продолжайте анализировать, не стесняйтесь спросить друзей, рассказывать о том, что в соцсетях, рассказывать о том, что вы сейчас находитесь в поиске работы. Я почему еще говорю про соцсети, потому что так проще. Мы сейчас реже стали созваниваться, мы сейчас новости друг о друге узнаем реально через сторисы или через вот соцсети там, э, друзья куда-то собираются, и я вижу, что они сторис снимают, то тогда я там пишу им в WhatsApp или звоню и поздравляю, там, молодцы, э, классно. Точно так же наоборот, да, они какие-то новости про меня узнают. О, ты что, уехала? <laughs> Ничего себе, я вот сторис твой посмотрел. Обычно это так, все в, су в суете забываются званиваться. Третий вопрос, следующий, надеюсь, ну, как вы ответила, да, про поиски работы, я думаю, что... Э, если вопросы остались, задавайте, не стесняйтесь. Следующий вопрос. Так, так, так, так, так, так, так. Следующий вопрос. У меня следующий вопрос был какой-то какой интересный. Так, вот. Как, как относитесь к размыванию ипотеки на 30 лет с уменьшением платежа? Ведь деньги быстро обесцениваются. Вот спасибо автору за вопрос. Вот серьезно, спасибо. Знаете почему? Потому что самый главный аргумент, который я слышу, когда человек берет кредит, он говорит, так какая разница, деньги же обесцениваются. Ну что, я быстро заплачу. А проблема и самообман заключается именно в том, что люди живут... ну кто-то живет 90 я допускаю, то есть люди там, взрослые, которые на тот момент застали то время, они помнят, как там реально, как, с какой скоростью мы там зарабатывали, ну, точнее, не мы, а мы, наши родители, с какой скоростью зарабатывали все эти деньги и как легко можно было создать капитал. Я вот, ну, не, да, как это говорится, без, без прикрас. У меня мама, она работала бухгалтером к бухгалтерам экономистом и когда вот началась вот эта свобода связанная с, э, со своим бизнесом и со всем со всем остальным а мама там быстро сориентировалась и открыла ларек, где продавали кондитерские печенюшки и все-все-все там недалеко от дома. Люди настолько были голодными до всего этого, так активно все это скупалось и улучшалось, что достаточно быстро из одного ларька была открыта пиццерия, а потом из этой пиццерии переросло все это в товары фото и фотоателье даже было несколько точек по городу. То есть я, я не, не буду лукавить, если, как бы я честно могу сказать, что даже в какой-то период мама с отчимом, они были лидерами в городе по торговым, по именно по фотоуслугам. То есть все все пленки, которые покупались покупались в их торговых точках в разных районах там вся проявление всех фоток было в раз... это через них проходило поэтому мне, например, я очень четко следила чтобы мне не попасть нигде на задний кадр если мы где-то кусим с друзьями как не полагается да, там, показывать родителям что вот вы на дискотеке и там как-то очень отвязно отдыхаете почему? потому что я четко знала о том, что где это все будет проявляться и мое лицо могут просто отследить, и маме могут сказать, там, о, мы тут вот на такой фотографии видели ваша дочь и все остальное. А, тогда был тот период, было такое время. А, однако сейчас время немножко изменилось. Я не говорю, что возможности ушли ни в коем случае. Я вообще, знаете, такой человек, который считает, что возможности всегда есть. Да? Просто в каждом времени они свои. И важно искать, не сидеть на месте, важно просто делать, пробовать, обязательно практиковаться, и что-то выйдет. Однако, что стоит учитывать? Зарплаты сейчас перестали расти в такой прогрессии, как продолжают расти продукты, ну или какие-либо услуги. Вот серьезно, давайте будем относиться, вот, ну так искренне посмотрим на обстоятельства. У меня недавно произошла вот ситуация из жизни. Моим близнецам исполнилось 5 лет. Я, э, помню, я вспомнила просто эту историю, я забыла о ней, но я вспомнила ее. Я помню, что была зима, и мы пошли э, гулять э, с подругами. Я взяла 3000, тогда еще доходные карты не были в таком вот обиходе, и кэшбэк не был так сильно развит 5 лет назад. И я взяла 3000 наличными для того, чтобы вот побаловать себя. Мы хотели там зайти в какой-то магазин там, для беременных, что-то я должна была посмотреть, как-то мы должны были себя развлечь, и, конечно же, пообедать где-то в ресторанчике. В итоге ничего не понравилось, что-то мы как-то походили, ничего там не нашли, поели, причем к тому моменту присоединился даже мой муж, и поэтому в ресторанчике он рассчитывался. И когда уже пришла я домой, я не могла найти эти 3000 рублей. Все, я себя очень тогда не любила, я вот потеряла деньги, ну вот совсем беременная, все, прям все, мозг весь потерялся. <с> У меня почему-то вот это было очень важно, что я <с> переживала именно из-за этого, что я как бы, как это я такая растяпа стала, и вот эта беременность на меня так влияет, что я такая рассеяна. И вот, э, перебирая <с> зимние вещи, убирая там в шкафы и все остальное, я увидела пуховик, который носила во время беременности для беременных, и, конечно, ностальгия. Я стала смотреть, я нашла эти 3000 там в кармане, пять лет назад, они там и остались, я их не потеряла, я просто их из сумки переложила в куртку и, видимо, об этом забыла. А, вот как вы думаете, хорошие 3000 рублей деньги? Вот, ну, серьезно, они же хорошие, что были и в прошлый раз, там, пять лет назад, что сейчас это нормальные деньги, можно пойти продуктов купить, можно, там, я не знаю, точно хорошо отдохнуть вечером с, с этой семьей, поужинать где-то не в дорогом месте, потому что иногда там цены бывает и по 8, и по 10, да, если в какое-то модное место идти, и вот, а зарплаты у людей так сильно не растут. Да, может быть, я не смогу себе уже купить там какую-то и одежду, и развлечение, еще что-то. Я смогу какие-то две вещи направить, эти денежные средства. а Может быть, даже на что-то одно. Однако эти деньги я все равно позволяют ну, нормально потратиться. А теперь представьте, если перевести это все на кредиты. Вот кажется о том, что, ну подумаешь, деньги обесцениваются. Для кого? Они может быть обесцениваются для бизнеса с точки зрения, что бизнес постоянно увеличивает там, стоимость товаров, услуг, то, что потратить эти 3 тысячи можно на меньшее количество товаров, потому что бизнес увеличил. Но не для меня, у меня зарплата она не выросла с геометрической прогрессией да? ну, для человека, особенно который в найме находится. Там собственники бизнеса могут изменять свои доходы, да, у нас есть инструменты, при которых, при которых я могу там что-то подкрутить где-то, придумать новую услугу, сделать еще что-то, книжечку, например, выпустить, да, тоже, тоже дополнительный источник дохода. Но... Если вы работаете в найме, деньги так сильно не вырастут. И, соответственно, я как тратила, там, предположим, 23 тысячи рублей на ипотеку, и в течение 30 лет каждые вот эти 3 тысячи рублей плюсом в бюджете они будут ценными. Потому что зарплата так быстро не вырастет. У нас нет такой автоматического взаимного роста. Вот отсюда как раз-таки и вот в этом и есть глобальная ошибка, да, что деньги быстро обесцениваются, но не для человека как такового. Потому что когда человек как таковой работает, у него нет такого большого источника доходов, чтобы у него также росла зарплата, как росла инфляция и все остальное. Качество жизни наше падает, потому что зарплаты наши не растут. Ну и прикидываем, если мы берем ипотеку аж на 30 лет, сколько мы переплатим по процентам, сколько мы переплатим там, на страховании и так далее. А если эти деньги откладывать, да, ну, конечно же, я все время за инвестиции, но если даже элементарно откладывать хотя бы в депозит с капитализацией 5% годовых, да, то я недавно считала, получается, если 100 рублей откладывать, то за 10 лет можно полмиллиона скопить. К 100 рублей каждый день на депозит под 5% годовых да, здесь не учитывается вот сейчас новые условия связанные с этими с налогами но вот формальный сухой расчет вот примерно так он выглядит и если вы оцениваете брать вам ипотеку или не брать размывать на 30 лет или не размывать ни в коем случае не руководствуйтесь аргументом деньги обесцениваются вам нужно тогда понимать насколько вы быстро сможете зарабатывать они не обесцениваются для вас лично у вас, если растет э, зарплата именно с такой же прогрессией, как обеспец, обесценивается, как вы сказали, да, вот в вопросе деньги, тогда это одна история. Но если зарплата не растет с такой же скоростью, тогда для вас это не будет обесцениванием, а для вас это будет слишком сильной ну, переплата, это будет трата. За 30 лет в ипотеке можно накопить на несколько квартир, да, я не знаю, о какой сумме идет речь, но зачастую, э, ну, так статистика показывает, если там человек берет в ипотеку около двух миллионов, то за 7 лет он переплачивает стоимость дорогого хорошего автомобиля там миллион двести миллион триста за 7 лет в ипотеке. Представьте, если там за взять большую сумму в ипотеку на большее количество лет, сколько миллионов мы переплатим? Это же деньги наши, которые через нас прошли они же никуда-то не делись, мы их получили и могли бы направить там на улучшение качества жизни, на, предположим, ну что значит улучшение качества жизни? Позволить себе ходить больше развлекаться, позволить себе ходить больше, там, не знаю, направить больше денег на здоровье, на свое, например, съездить в отпуск получше какой-нибудь там не... Предположим, раньше ездили все время в Турцию, а тут взять и поехать, предположим, в Испанию, да, какую-то еще страну увидеть. А, ну, Это всегда вариация, поэтому э, не может являться основанием для того, чтобы брать ипотеку или не брать, э, ведь деньги быстро обесцениваются, и особенно брать ее на 30 лет. Если вам финансово так выходит, что вам проще взять на 30 лет, по финансовому плану, а это одна история, но мы обычно в центре финансовой культуры, особенно когда я там начинаю составлять со всеми финансовый план, мы обычно говорим о том, что давайте ипотеку все-таки хотя бы в пределах десяти лет рассчитывать, а лучше на семь Лучше на 7. Вот если ипотека на 7 лет, это прям комфортно, можно выплатить и можно даже досрочно закрыть. И при этом, тут какая штука идет, это же не означает о том, что это годовой там ежемесячный взнос будет какой-то огромный, ни в коем случае, правило, что ежемесячный взнос на, по выплате кредитов не должен превышать там 10-15%, оно остается, так, вот у нас Алена, она не согласна, они платят копейки сейчас, копейки для кого? Если человек 15 лет назад брал ипотеку, то он платил там, предположим, 15-20 тысяч в месяц. Эти 15-20 тысяч он сейчас и платит. Это не копейки. У нас многие люди зарабатывают эти деньги. Вы опять же пытаетесь исходить из того, что воспринимаете себя как... Знаете, как будто я тут собственник бизнеса типа Газпрома, и я могу менять свой доход в зависимости от рынка, то есть вот дорожает нефть там или падает, я выставляю такие-то цены в заправках, и я меняю себе зарплату, у людей так не происходит. Посчитайте, сделайте финансовый план, и э, будет э, уже тогда аналитика, будет она, будет достойной. Для того, чтобы досрочно закрывать, нужно, опять же, свободные деньги, да, для того, чтобы успеть это все закрыть. Поэтому э, финансовый план, он поможет и подскажет. Ни в коем случае не отказывайтесь э, себе в удовольствии составить. Следующий вопрос, который был... Э, проточечные покупки в инвестициях, почему нельзя повторять чужой портфель. В инвестициях принцип делать, как я, не работает. Я объясню, почему. Дело в том, что инвестиции это, знаете, как это, это индивидуальная история, и каждый портфель, он индивидуально зависит от человека. Например, вы, первые, какие вот моменты нужно понять, да? У каждого из нас разный уровень восприятия рисков. Кто-то, например, очень боится вкладываться в акции в принципе, и любое там упоминание об акциях повергает человека в шок. Там, да я не верю о том, что у нас не передумает государство, да все запретят, ничего не выплатят и так далее. Кто-то, например, э, и поэтому человек любит вкладываться только в облигации, потому что видит в этом большую надежность. Другая история, когда люди, например, готовы идти, так скажем, и вкладываться в акции, но не но в каких-то точечных компаниях, грубо говоря, только у крупников. И при этом у крупников тоже возникают вопросы. Вот есть там Газпром, Роснефть. Это два крупника. В какой вложить? И у каждого своя, вот знаете, там душа лежит к чему-то. Кто-то хочет, может вложиться в гроспом, кто-то хочет, может вложиться в Роснефть. И здесь, опять же, э, все зависит от, ну, от э, самого человека, от его желаний. Поэтому принцип «делай как я» в инвестициях, он не будет работать. Вы можете вкладываться в разные активы, вы можете вкладываться в разное время – вы можете вкладываться на разный горизонт. Что такое горизонт инвестиций? Это время, когда вы планируете держать свои инвестиции в своем портфеле, а потом выходить из них. У меня горизонт рассчитан на 20-25 лет. То есть я покупаю, покупаю, покупаю и, и жду. Ничего не делаю. Поэтому мне в принципе не страшны какие-то переживания, связанные с... Вот непосредственно с динамикой на рынке, еще не один кризис, это все перетрясется. Если смотреть на долгосрочном промежутке, то обычно динамика, она же вот, что такое зафиксировать убыток в инвестициях? Это значит вывести деньги. Портфель может быть подвержен волатильности, это нормально. Но если я зафиксировала деньги, если я продала свои активы, то да, все, я уже не отыграюсь. Однако, если я не выхожу из актива, если я продолжаю ждать, то он рано или поздно может отыграться. Именно поэтому я и говорю всегда про портфельные инвестиции. Я и говорю о том, что составьте портфель, разберитесь один раз, занимайтесь работой, увеличивайте доход на своей работе. Это быстрее, это проще. А, опять же, не только разный уровень риска восприятия: кто-то хочет там больше вложиться в акции, кто-то в облигации, кто -то кому-то только золото подавать, но еще и разные финансовые возможности. Кто-то может вкладываться ежемесячно, а кто-то может вкладываться раз в полгода, а кому-то ну, раз в год только премию выдают. А ежемесячно деньги все распределены. И отсюда тоже будут разные результаты. Если вы следите за блогером, который там показывает, как он классно купил, что-то и показывает свою выгоду от этого, если вы сделаете то же самое, первое, уже прошло время, да, вы уже будете покупать в другой период. Второе, вам нужно будет точно понимать, если вы хотите, то есть это уже будет не, не, не та ситуация, вам нужно точно понимать, как часто он пополняет и тоже сможете ли вы в то же самое время поймать эту же самую цену. И тогда можно говорить о каких-то совпадениях, однако это ну, практически нереально. Всегда все индивидуально. Всегда. А, нужно самому вникнуть, один раз разобраться, ну или книжечку прочитать, да. А, Книжечки, причем вот именно про инвестиции, это вот инвестиции без риска у меня стоит на заднем фоне. А, она была переиздана, была первое издание сам себе инвестор. А сейчас ее переиздали, дополнили двумя новыми главами "Инвестиции без риска можно ее прочитать и там, соответственно, все упражнения выполнить. Если кому-то хочется живого общения, то 23 июня, да, 23 я буду проводить прямой эфир, вебинар, где буду рассказывать, как вообще я составляла портфель, да, буду рассказывать про себя. Те, кто следит за лентой, они видели, у нас был тест-опрос финансовый гуру, кстати, кто, если кто-то проходил, поставьте там плюсик, я проходил. Если не проходили, минус, чтобы понимать у нас люди, как совпадает или нет. Если интересно, можете пройти этот тест. Он в ленте где-то там написан, недалеко. Тест называется «Какой я финансовый гуру?». В конце опрос на выбор темы вебинара. И будет, соответственно, там еще много-много-много всяких подарков. Поэтому можно принять участие, выбрать тему, которая нравится, и, конечно же, получить кучу подарков. Поэтому не стесняйтесь. А так регистрация на вебинар начнется, я думаю, со следующей недели. Поэтому следите тоже за новостями, за эфирами. Обязательно будет страница регистрации, всех будем приглашать для того, чтобы поделиться опытом. Я буду рассказывать свою историю именно о том, ну, как я стала инвестором. То есть, если книга, она просто теория, что надо делать, это не, ну, книга, там, такая практичная, да, она э, книга-тренинг, обычно такие книги называют книга-тренинг, то на вебинаре я буду рассказывать, исходя из себя, э, что я делала, почему, как и, ну, как так вышло у меня, да, почему я, там, не влезала в свое время в рисковые инвестиции, и как я распоряжалась своими сбережениями. Э, Друзья, вот у меня, в принципе, я проходила, почему же женщину назвали домохозяйкой, не ожидала от финкульта сексизма мужчин. Было писано как добыча, как домохозяйка. Че? а а а а Я даже не сразу сообразила, где там сексизм. Оскорбились? Меня почему-то это не оскорбляет. Не знаю, что вам сказать на это. Но это выбор каждого. Кто-то оскорбляется, кто-то нет. Наверное, в большей степени просто женщины следят за бюджетом. Обычно так. Поэтому домохозяйка. Хранительница очага там была формулировка. А, там даже формулировка была хранительница очага. О, смотрите, как у нас... Бывают, оказывается, воспринимается ситуация. Человек прочитал о том, что там дохомохозяйка, а там хранительница очага. На слово домохозяйка человек обиделся, а на самом деле даже никого там так и не называли. Там всем говорили о том, что приветствуем тебя хранительница очага. Не приветствуем тебя, домохозяйка, приветствуем тебя хранительница очага. Так. Есть еще вопросы, друзья мои? Ален, еще раз повторюсь, вы как-то, вы э, говорите о том, что там было написано домохозяйка, там было написано э, дом, хранительница очага. Ну вот, это как раз таки и говорит о том, что большинство у нас, э, ну как бы бюджетом занимаются в основном девушки в семьях. То есть, они в основном у нас контролируют все. И очень редко, когда мужчина... Если мужчина тоже этим занимается, то они вместе обычно. То есть, обычно и девушка, и мужчина. <сcoff> <сcoff> <сcoff> <сcoff> да вы демагог, Коль, да? То есть, вы почему... Ален, точнее. Вам почему-то кажется о том, что если назвали хранительницей очага, то и ты быть не можешь, да? То есть, тебе дали одно определение, ты им являешься. А 10 определений быть не может, Да? То есть надо было, чтобы все определения женщины были написаны. Если так э, исходить, то вам не просто приходится в этом мире. Ведь э, любой человек может вас задеть и выбить из колеи. Как это так? Как это так? Меня не назвали то, меня не, не назвали это. Переходите, ребят, э, переходите, ребят на, по, в ленту, и там будет э, тест, какой то финансовый гуру. По-моему, как-то так он называется. Полторы минуты можно пройти опрос и как раз-таки получить еще кучу подарков. А, еще и в шапке профиля есть, точно, еще и в шапке профиля. Так что, если кому-то неудобно в ленте искать, то можно перейти в шапку профиль. Да. Так, друзья мои, если еще остались вопросы, задавайте. Если вопросов нет, то будем на сегодня прощаться. Эфир я сейчас... Буду завершать, сохранять. Выкладывать потом. Так, ну все, видимо, вопросов нет. А, спасибо всем, кто присоединился. В следующее воскресенье увидимся вновь а, в час дня по Москве. Пишите ваши вопросы. Мы сейчас в шапке профиля добавим раздел... Пока условно называем его разбиваем пару, и можно будет там спрашивать, ну, все, что вас волнует. <сосит> <сосит> Я... Э, пожалуйста, Алена продолжает негодовать. В четким было разделение в тесте. Я это увидела. <сосит> Молодец, Алена, вы очень внимательная. Я могу только так отреагировать. Вы, вы умная. А, так, ну что, все, да? Всем счастливо и а, хорошего воскресенья.